Друзья, всем привет! Мы продолжаем разбираться, почему в сетевом маркетинге у одних получается строить бизнес, а у других нет. Ко вчерашней теме я хочу еще одну тему поднять. Кто не смотрел мое вчерашнее видео, вы можете зайти посмотреть на YouTube-канале, вот здесь будет ссылка. Посмотрите, мы говорили о мышлении. Как поменять мышление? Зачем его нужно поменять? У многих вопрос, я знаю 90% людей, которые думают, почему у меня не получается? В чем причина? Я могу вам подсказать четко у тех, у кого не получается. Ответьте себе на один вопрос. Запишите этот вопрос. Сколько встреч... Вы проводите с людьми, рассказывая им о продукте, о компании и о возможности заработка. Сколько здесь он может заработать, как он может изменить свою жизнь, либо создать дополнительный источник дохода. Вот напишите, сколько вы провели встреч вчера, сегодня, позавчера, в неделю. В месяц сколько вы провели встреч я у любого человека спрашиваю если у тебя не получается скажи пожалуйста со скольки людьми ты разговариваешь в день с одним человеком с двумя с тремя с пять сколько наш бизнес это бизнес статистики и она складывается ну примерно провел я пять встреч что такое встреча вот смотрите сетевой маркетинг Работа заключается в том, чтобы рассказывать людям, давать информацию о возможности. То ли поправить свое здоровье и при этом продать продукт. То ли показать человеку возможность, где он может зарабатывать больше, создать дополнительный источник дохода, либо полностью изменить свою жизнь. Это может быть личная встреча, это может быть встреча, в интернете, там, в зуме, в скайпе, в любом мессенджере. Либо это может быть какая-то система для работы, и в системе человек может получить информацию. Ну, разные есть методы подачи информации. Но самое главное – это разговаривать с людьми и давать им информацию. Либо выводить на наставника. Ну, разные методы. Сейчас не о методах. И вот скажи, у меня не получается – Скажи, сколько ты вчера провел встреч? Одну, две, три, пять, за месяц сколько? Покажи свою записную книжку, со скольки людьми ты переговорил. Если ты не разговариваешь с людьми, люди не узнают информацию, как же они к тебе подпишутся? Но если ты даже неправильно будешь подавать информацию, даже если ты если новичок, то тебе нужно просто продолжать. Это делать, разговаривать с людьми, давать информацию. И если ты даже правильно не будешь давать информацию, у тебя со временем начнет получат, получаться. То есть нужно отработать этот навык презентации. В каком виде она будет, это другой момент. Но самое главное, это разговаривать с людьми. Разговаривать с людьми. Если у тебя не получается неделя, это классно, это нормально. Если у тебя две недели не получается, это классно. Месяц, ну я не знаю, месяц тяжело, конечно. В любом случае, если хотя бы одну встречу в день проводить, у тебя будет 30 дней, 30 встреч за месяц. Из 30 встреч, если ты даже новичок, у тебя один-два партнера будет по-любому. А дальше потом будешь улучшать, улучшать навык свой, совершенствоваться, и у тебя будет еще лучшая статистика. Но продолжай. И все зависит от цели. Если у тебя нет цели, и ты не готов работать над собой, то он может действительно, слушай, ну не получается, да и ладно. И только те люди, у которых есть цель, они просто делают эту статистику, дают людям информацию, и все начинает получаться. А дальше успех, чтобы был большой успех, просто продолжай. Продолжай делать ту работу, чему ты научился. Если ты хочешь больших денег и больших статусов карьерного роста в компании, в той, в которой ты работаешь, просто продолжай делать и научи этому своих людей, которые будут делать такие же простые действия, как и ты. Чем больше людей будут выполнять простые действия, много-много раз, которые ну, можно повторить, и при этом у них будет получаться, чем будут проще эти действия, тем будет больше у вас структура и люди, которые смогут вас повторить. Вот и все. Делайте статистику. Больше ничего не надо. И обязательно посмотрите мое прошлое видео о мышлении. Вот ссылочка на него сейчас вы видите. Посмотрите. Посмотрите, меняйте мышление и начните делать встречи. Статистика это большое дело в сетевом маркетинге. Встречи, встречи, встречи с людьми, разговаривать, разговаривать, разговаривать о бизнесе, разговаривать, разговаривать и обязательно получится. Не бывает такого, что 100 ну, вот сто раз 100 сто встреч провел, не получается. 101 получится. 102 может 105-я, 110-я, 120-я, 130-я. Но если ты будешь, не пугайтесь. Самое главное, если у вас есть наставник, выводите на него людей, и наставник правильно проведет встречу. Сделайте трехстороннюю встречу, и у вас обязательно получится. То есть опыт наставника используйте и проводите встречи. С наставника поставьте цель вопрос еще один. Сколько вы сами проводите встречи и сколько с наставником. Вот если вы будете сами проводить встречи, у вас статистика и процент, коэффициент полезного действия будет один. Если с наставником будете проводить, у вас, во-первых, коэффициент будет лучше и вы научитесь быстрее. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится», чтобы видео распространялось. И многие люди увидели это видео и поработали над своими ошибками. Все, друзья, пока-пока. До следующих видео.